Рыбакит папа рисует Привет, друг! Давай сегодня будем лепить из пластилина Слепим кошку Я покажу, как я умею лепить кошку. Для кошки мне понадобится несколько кусочков пластилина Сама кошка у меня будет, наверное, белая из белого куска пластилина Немножко оставлю на глаза А вот белый это будет, я его разомну сейчас кусочек белый Это будет тело моей кошки Тело кошки белое. Белая кошка. Берем и делаем мягкий пластилин. После этого я его что я делаю, раскатываю в шарик, как обычно, чтобы он стал мягкий. И из шарика уже можно сделать такую колбаску. Когда шарик готов, можно сделать колбаску. А вот колбаска, это и есть тело моей кошки. Вот оно, тело моей кошки. Такое ровное, красивое, похоже на яйцо. Положим. Теперь я сделаю голову своей кошки из розового пластилина. Она будет розовая, такая розовая голова. Розовая голова. Берем опять, разминаем розовый пластилин. Мнем, мнем, мнем. Немножко совсем помнем, чтобы он стал помягче и податливее. И это очень полезно для наших ручек. А, теперь крутим, крутим, крутим, крутим, крутим. И получаем... Шарик. Шарик это и есть голова моей кошки. Шарик вот так. О, моя голова кошка будет. Прикреплю его сюда, но потом попозже. Сейчас я сделаю из э, других материалов еще части моей кошки. А какие части? Конечно же нужно хвост слепить. Хвост у меня тоже розовый будет. Я оставил кусочек розового пластилина. Вот. Я сделаю из него колбаску. Сначала сделаю шарик. Шарик готов. Теперь колбаску. Раскатываем колбаску. Можно раскатывать, чтобы она была ровненькая, красивая, на столе. Давишь, давишь, давишь, катаешь, катаешь, катаешь, и получается колбаса. Вот так. Смотри. Клёвая колбаса. Здорово. Хороший хвост для моей кошки. Приложу его сюда, а потом приклею. Теперь лапы буду делать. Лапы довольно их много у кошки. Целых четыре лапы. Делаю их из фиолетового пластилина. Из фиолетового пластилина делаю лапы. Тоже делаю такую длинную-длинную колбасу, а потом я ее разделю на несколько частей, и будет 4 лапы. На четыре части ее разделю. Уже хорошая колбаса получается. Здесь нужно постараться. Длинная-длинная колбаса, ее труднее делать. Вот такая колбаса получается. Получилась колбаса, разделим ее. Где-то, мне кажется, лапа вот такая будет длиной. Ну, давайте попробуем. Одна лапа, вторая лапа, третья лапа и четвертая лапа. Итого четыре лапы готовы. И еще даже остались. Остался фиолетовый пластилин. На уши. Куда же еще? Сделаем уши моей кошки Сделаем два треугольничка Вот таких треугольничка Я их положу, чтобы было видно Вот такие два треугольничка Это два уха моих моей, моей кошки будут Как мою кошку будут звать Она розовая и белая Назову-ка я ее Pink Прикреплю Уши Получилось здорово Такая ушастая кошка получилась Ушастая кошка ушастая кошка приклеили отлично получается вот такая кошка давайте начнем собирать кошку у нас есть уже лапы лапы четыре штуки поставим их здесь Четыре лапы, одно тело, один хвост от хвоста немножко отрежем чтобы он был сам по себе покороче а остаток розового пластилина Используем для мордашки кошки. Сделаем шарик, прикрепим прям вот сюда и вдавим. Смотрите, вдавим, вдавим, вдавим, получится такая мордашка кошки. Такая мордашка. Теперь мы займемся только лицом кошки, мордочкой. Слепим ей глаза, два глаза. Два белых шарика возьмем, слепим, одинакового размера. Два шарика положу сюда. Теперь два зеленых шарика, поменьше, совсем небольшие зеленые шарики. Вот я их, видите, делаю, два маленьких шарика сюда кладем рядышком. Сейчас мы соберем, сделаем из пластилина все все детали, которые нужно нам для кошки. Два черных зрачка, один черный нос. Все сделали, да? А, сделаем ротик красный. Он улыбается. Ротик сюда ставим. Уже почти все готово. Осталось только усы. Усы надо не забыть. Усы для кошки очень важные. Усы, усы сделаем из зеленого пластилина. Очень тонкие, тонкие. Нужно нам колбаски раскатать. Такие тоненькие. Даже не колбаски их можно назвать, а уже волосики. Вот так мы делаем волосики. Вот такие волосики получаются. Одного волосика, я думаю, достаточно для того, чтобы сделать усики нашей кошки. Разделим наполам. А после еще наполам. И получится 4 уса у нашей кошки. Склад... Сложим их здесь. Отлично, давайте склеивать нашу кошку. Давайте. Берем кошку, приклеиваем нос. Оп! нос готов, приклеиваем рот, рот готов, два глаза, раз глаз и два глаз, теперь зеленые глаза, потому что кошка у нас с зелеными глазами, один, мы их так расплющиваем в лепешечке, а после приклеиваем, второй, теперь зрачки. И второй зрачок. Оп, черненькие такие. И теперь усы. Усы приклеим нашей кошке усы. Усы. Приклеили. Если ты не успеваешь, то поставь на паузу, а после продолжим. Теперь голову прикрепим к нашему телу. Вот так. Прикрепляем. Держится. отлично. Теперь нужно Лапы лапы с двух сторон спереди Прикрепляем так спереди Надеюсь хорошо видно Как я спереди прикрепляю да? Лапы спереди И сзади Одна лапа Разворачиваем и вторая лапа Получилась кошка С четырьмя лапами И здесь сзади Крепим хвост Хвост Делаем лапки один, второй. И здесь лапки загибаем. И здесь. Сейчас я вам покажу, чтобы все было видно. С усами, конечно, нужно быть осторожным. Разворачиваем. Хвост делаем вот так вот. Вот такой. Крутится. Давайте посмотрим, как она стоит, наша кошка. Ага. стоит она довольно крепко. Я вам покажу сейчас сбоку. Она так ходит. Вот так я разворачиваю. И вот так ее видно. Вот получилась кошка. У нее белое тело, белое тело, фиолетовые лапы, фиолетовые, розовый хвост, розовая голова в виде шарика, два фиолетовых уха, два глаза, нос и рот. Вот такая кошка. Ее зовут Пинк, хотя, может быть, и не Пинк уже даже, может, она даже слишком фиолетовая. Ладно, оставлю так, назову ее Пинк. Она может сидеть, вот так сидеть или стоять. Можно сгибать лапки. Тогда она будет, сидя сидеть, вот так вот. И сгибать также голову. Тогда она будет такая сидячая кошка на ладошке. Вот так вот. Сидит на ладошке. И хвостиком машет. Такая не... прикольная кошечка. Я надеюсь, у тебя получилась тоже такая же кошечка. Можно с ней поиграть, можно слепить собаку. Она тоже, похоже, лепится. В общем, спасибо, что ты лепишь со мной. До новых встреч. Пока. Фотографии своих рисунков присылай мне по адресу, написанному в буклете. Я обязательно покажу их на своем канале. Рыбакит, папа рисует.